Люди настолько много уже знают, настолько многому не верят, что очередную информацию, которую получают, например, о том, как же больше заработать, убрав внутренние ограничения. Казалось бы, какой бред, да? А ведь на самом деле все мы знаем, что денег в мире валом. Они просто под ногами лежат, они лежат, они просто на голову сыпятся. Мы не пускаем себе деньги, мы зажаты. У нас куча страхов, боли, ограничений, неверия. Почему же деньги у вас будут? Прямо сейчас они могут пойти. Я, Надежда Новосельская, психотерапевт, знаю, я как человек знаю, сколько я сидела и трудилась, работала и боялась. У меня была куча боли, ограничений, страхов. А почему деньги не приходят? Тот такой рассекой не отдал вовремя. Я кому-то что-то не отдала. И, и вот эта вот каша. А это и есть связь с деньгами в том числе. Не знаю сколько. Желаний не знаю. Ну сколько? На самое необходимое хватает и так далее. Так почему же деньги у вас будут? Уже после регистрации на мастер-класс у вас сразу пойдут деньги, потому что там есть чек-лист, который просто нужно сесть и сделать, как это сделали другие, и у них деньги прям сразу и пошли. Да, не у всех, но у многих это, потому что это надо сделать, потому что ум наш засорен всяким хламом. Наши левое и правое полушария – да для того, чтобы человек его использовал для радости и счастья, в том числе и для получения денег. Поэтому вот здесь, после подписки на мастер-класс, вы получаете чек-лист, открываете его. Многие бегут, бросили, подписались, ну что-то новенькое, может, там не расскажут. А на самом деле бери и сделай. И там все так просто. Надежда Новосельская, психотерапевт. Была с вами на связи. Жду вас. И, пожалуйста, делайте. После подписки заходите в закрытую группу и делайте там. Не думайте, что за вас сделает, оно а просто так вам придет. Нет. Это вам нужны деньги. Это вам нужно увеличение доходов. Значит, пожалуйста, делайте. И там так все просто. до смешного. Вы там скажете, «Господи, как же это было классно, как же это было сладко делать это домашнее задание». А я... Она потом оставляла. И, кстати, это самосаботаж. Если вы подписываетесь и не делаете. Угу.